Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим, как это ни странно, об экономике. И в гостях у нас экономист Сергей Хистанов. Здравствуйте. Ну, вы не просто экономист. Расскажите, пожалуйста, еще где вы работаете? Чем занимаетесь коротко? Я работаю. Основное мое место работы это компания Открытие инвестиций. Там Я являюсь советником по макроэкономике генерального директора. Кроме этого, я преподаю в Российской академии народного хозяйства и послужбы вот. на кафедре финансов банковского отдела. Хорошо. Мы сегодня постараемся обойтись только экономикой, хотя это очень сложно в данной ситуации. Это понятно, что все в мире взаимосвязано. Начать хочу немножко издалека. Вот как экономист, как вы оцениваете э, строй экономический, который сейчас существует в России? Это можно говорить о, о так называемом госкапитализме, хотя это, конечно, нонсенс, потому что капитализм предусматривает, прежде всего, частную собственность. Но можно говорить, что в России сейчас э, госкапитализм? Если нет, то как бы вы охарактеризовали форму управления экономической? Степень э, участия государства в экономической жизни довольно высокая. И еще до 24 февраля 2022 года степень присутствия государства в экономике, с учетом того, что много формально коммерческих фильм сильно зависит от государственных или муниципальных заказов, так вот степень огосударствления российской экономики была около 70%. Это довольно много. То есть государство как экономический субъект очень важно в россии но назвать это полностью плановой экономикой как это было по ссср тоже не совсем правильно. кстати забавно но даже в советскую эпоху э, отнюдь не сто процентов собственности в государстве было государством. вот сейчас уже наверное мало кто помнит но так называемая колхозно кооперативная форма собственности в ссср ну, по крайней мере формально Считалось, что степень государствования советской экономики с точки зрения такого подхода около 80%. Поэтому вам в чем-то вот, современная российская экономика к советской, безусловно, приблизилась, хотя и не достигла такого степени государствования, как было тогда. Хорошо. Теперь такой вопрос касается курса э, рубля по отношению к доллару и евро. Долгое время говорили, что нужно укреплять рубль, что слишком высокий курс, а после известных событий курс снизился, и теперь говорят противоположное, что низкий курс – это тоже плохо. Вот поясните этот парадокс. Какой должен быть курс по отношению к, к мировым валютам? К сожалению, единой теории, которая бы полностью объясняла формирование валютного курса, пока нет. Существует несколько теорий, и в рамках разных теорий, кстати говоря, так называемый справедливый курс рубля получается очень разный, что, кстати говоря, довольно надежно свидетельствует о том, что ни одна из современных... Естественно, в России есть сектора экономики, которые заинтересованы в слабом рубле. Это прежде всего экспортеры. В значительной степени это... Федеральный бюджет, поскольку заметная доля доходов бюджета формируется за счет поступления от экспорта. Соответственно, вот и бюджет, и экспортеры заинтересованы в слабом рубле. В то же время слабость рубля довольно сильно разгоняет инфляцию. Соответственно, потребители, граждане на бытовом уровне, заинтересованы достаточно крепком. До недавнего времени курс рубля в России был, хотя не, нельзя сказать, что вполне только рыночным образом устанавливался, но в значительной степени все-таки формировался рынком. В основном именно там, торги на бирже определяли, каким будет курс рубля. Вот. Изредка Центральный банк осуществлял некоторые операции, которые потенциально... Могли влиять на курс рубля. Но вот с самого недавнего времени Центробанк старался от этого максимально воздерживаться. И, собственно говоря, один из секретов устойчивости российской экономики, это примерно с 2006-2007 годов, как раз и заключается в комбинации сбалансированный бюджет, без дефицита в идеале, в крайнем случае с небольшим дефицитом, плюс плавающий курс рубля. Вот эта конструкция, она обеспечивала прохождение кризисов 2008 года, 2015, пандемии 2020, ну и в какой-то степени достаточно сильно выручила российскую экономику в 2022 году. Потому что вот сейчас, когда уже до конца года осталось не так много времени, уже понятно, что спад российской экономики в 2022 году будет гораздо меньше, чем это виделось из марта 2022 года. А скажите, есть ли у правительства такое искушение включить печатный станок? Это вот такая... Популярная мера, но очень опасная, потому что она связана с увеличением инфляции. Или вы думаете, до этого не дойдет? Дело в том, что в настоящий момент у правительства нет ни малейшей необходимости, как вы выразили, включать печатные станы. Дефицит бюджета настолько невелик, как, дефицит, который ожидается по итогам этого года, что весьма вероятно, в этом просто нет, не будет никакой потребности. Мало того, вот по итогам третьего квартала, который уже закончился, бюджет сведен с небольшим профицитом, вот, соответственно по итогам всего года ожидается небольшой дефицит, но правительство уже решило увеличить налоги на, добавку, на добычу полезных ископаемых и весьма вероятно, Весьма вероятно, что вот если этот план будет осуществлен, что в общем-то дефицита в этом году и не будет. Поэтому до печатного станка пока еще очень и очень далеко. А скажите, как дело обстоит с инфляцией и повышением цен? Uh, уровень инфляции, естественно, заметно выше того, который является плановым для России, вот, ориентиром. По инфляции, так называемым таргетом, как принято говорить у экономистов, является уровень 4%. Естественно, нынешняя российская инфляция там, без малого 12% – процентов это намного выше, чем цель. Но если сравнить с началом этого года, когда инфляция была еще выше, то можно сказать, что в общем-то Центральному банку удалось держать. Инфляцию в более-менее приемлемых пределах. Если не произойдет чего-то экстраординарного, то, скорее всего, по итогам 2022 года в России будет наблюдаться инфляция от 10 до 12 процентов, что для России, в общем-то, не слишком подчеркнет. В советской истории россияне жили с инфляцией заметно выше. И теперь последний вопрос уже связан с западными санкциями. Начали уже россияне ощущать на себе их воздействие или это такой длительный процесс, который еще не до конца ощутим? Нынешние санкции, кстати, в сравнении с санкциями эпохи СССР, отличаются очень большим разнообразием. За короткое время было принято такое огромное количество разного рода ограничений, что их даже тяжело просто перечислить. Но из-за того, что э, вначале были введены санкции против импорта, а санкции против российского углеводородного экспорта заработают только в, с декабря соответственно, санкции Европейского Союза по нефти, с февраля 2023 года по нефтепродуктам, это привело к парадоксальному явлению. Россия поставила рекорд по торговому балансу, то есть стране удалось заработать рекордное количество валюты, поставлен рекорд по счету текущих операций, и это привело к тому, что рубль после провала весны 2022 года, заметно укрепился. Вот это вот укрепление рубля привело к тому, что заметно снизилась инфляция, упали цены на некоторые импортные товары, и это создало иллюзию у многих россиян относительно того, что санкции не работают. На самом деле санкции работают, но их эффект проявится гораздо позже, когда начнут падать доходы России от экспорта. Скорее всего, реальный ощутимый эффект от санкций будет наблюдаться не раньше середины 2023 года. Ну что ж, большое спасибо вам за комментарии. Я думаю, это не последний раз, когда я к вам обращаюсь. Спасибо, что вы рассказали все очень коротко, но подробно и, главное, без экономических каких-то сложных терминов. Всего доброго, успехов, до свидания. До свидания.